Так, ну что, привет, девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки. А мы с вами сегодня опять приехали в комплекс Амбассадор Сити Джантьян. Амбассадор Сити Джантьян. И я сейчас столкнулся опять, уже второй раз. А в прошлый раз ничего не снимал. А от меня чае прыга, чтобы доехать до амбассадора, почему-то требует плату 20 бат. Я не понимаю, в принципе, расстояние Что вот если я еду вот себя и прям Еду до центра, до Волкина стрит Я плачу 10 бат Если я еду дальше Волкина стрит Я плачу уже 20 бат А здесь, как я понимаю На Сухом Витере нету такой таксы Есть такса 20 бат и все, и платишь Я не знаю, кто тут постоянно катается на туках. Напишите в комментариях Кто был Кто в курсе вот этой вот оплаты проезда, потому что, я говорю, в принципе, расстояние от Чиепрыка до Амбассадора даже меньше, чем от, ну, от того же места Чиепрыка до Волкин-стрита. Но ценник 10 бат. Опять же, те же самые светофоры, больше пробок на первой линии, чем на второй Ой, на этом, на ну, Сухумити у нас. В общем, мы сейчас приехали, как я обещал вам. А, к эдуарду будет надежде. Сейчас посмотрим, где они живут у нас. Они покажут, и расскажут все нам более подробно. Вот места для курения отведены специальные. Курить на территории практически нельзя. С России на камеру, на YouTube, на YouTube. Так, ну что, здесь у нас оказывается прям, можем так сказать, в комплексе. Торговые ряды для туристов. Ну, ценники разные. 250, 200, 300. И сейчас будем ждать. Эдуарда с Надеждой. Они или с пляжа идут, или сейчас пошли ребенка укладывать. Пойдемте, выйдем. На более такую просматриваю площадку, чтобы нас было видно издалека. Долга, печет река, Волга. Вот такой вот фонтанчик. Не знаю, видно, не видно. Фонарь с собой не брал, потому что, в принципе, сейчас день, время 12 дня. А ну вот, я по-моему, вижу Эдуард, бежит навстречу к нам. Ну, территорию, как видите, даже на улице убирают. Hello. То есть убирают. И вот это комплексы, говорю, вот эти вот ряды. То есть можно тут же все прикупить. Супруга, наверное, с ребенком сейчас у нас на пляже. Сейчас мы все это узнаем. Сейчас нам Эдуард все расскажет. Привет. Добрый день. Очень здорово. Да мы встретиться. Со зрителями. Так, а твои где? Они, Николай, они на бассейне. А, Откуда будет удобнее, можем с номером? Давай, Туда давай тогда с номера. в общем, мы сейчас пойдем, нам Эдуард все покажет, расскажет. Как удобнее, да? Кольто чего есть. и почем. Слушай, вот такой вопрос. А, скажи, ну, вы, в принципе, до центра ездите. Ценник ту как 20 бат, да? Да, белый тук-тук, 20 бат. Я просто уже второй раз сталкиваюсь, я сажусь на ночи и еду вот именно, в прошлый раз я приезжал, у вас не было, но я ездил по своим делам и -и -и. сюда. А, в принципе, дистанция не такое большое, у меня все равно требуют 20 бат и все. 20 бат. То есть у них стабильная такса идет. Белый тук-тук, хоть одну остановку, скажем так, там 100 метров проехал, 20 бат. А, то есть так даже. Да, зашел, вышел, 20 бат, можешь ехать от начала там и до конца до Нуклоа. А от... куда он, кстати, вот от, ну вот если он вы здесь садитесь, он идет на Нуклоа, прям, да? Да, то есть он город не заходит вообще, он идет только по Камбоджи, начиная да. там чуть ну, ли не из Камбоджи, конечно, то есть там еще есть много отелей, то есть он откуда идет? И практически до. То есть он город сворачивает вообще грелки. На Только на Куа. И также обратно. Uh -huh. 20 бат. Это как в общем, я выяснил, в чем проблема. То есть на сахувите проезд стоит, теперь оказывается ровно 20 бат и не цента меньше, Тубрика. туглика. Ну, наш ребенок да? бесплатно, соответственно. Не, ну вот понятно, дети бесплатно. но опять же, там для какого-то возраста. В общем. Ребята живут еще раз говорю, вот в этом комплексе, Гарден Винг, правильно, Винг? Да, Гарден Wing. У меня с английским туго просто, поэтому могу неправильно произнести. За Это... два года так и не выучил английский. Ни английский, ни тайский. Это... Могу сказать спасибо, привет. Ну да, я как бы так же. Этот они позиционируют как три с плюсом то есть здесь но это бывшие военные казармы ты в курсе это вот белые вот, это, вот. А, это вот этот только вот этот инвинг а нет, там я читал в интернете, что это не одна не одна, то есть, ну не одно здание вот именно. И их там три здания. А, вот я говорю, что там их да, там и, и, А это уже и, было это построено уже просто. Построено для туристов непосредственно. А вот это вот большое здание. Это, это тоже Здесь было. Получается на территории. Но это не казарма большое здание. Нет, это уже для туристов. Здесь получается, вот эта бывшая военная казарма, значит, mm -hmm. двоечка. В общем, вот это вот, ребят, да. Потому что я обычно говорил полностью на весь комплекс, амбассадур, что сейчас нет. Сейчас мимо поем, слева увидим. Мне, в общем, сейчас подсказал Эдуард, да. что вот они. Три корпуса. Это Бывшая будет. военная база здесь была да, американцев э, Американской военные здесь был госпиталь Это корпус называется инвин как как таковая двоечка угу. вот это тройка гарденвин здесь условия получше потому что там нет даже бывает окон люди жалуются о как вот там только переночевать ну, двери такой там есть двери есть но нет. кстати это еще полбеды окон нету Ой, точнее тут ребята мне скидывали ссылочку тоже ведут на ютубе снимали на Выкладывали на пукете какой-то отель а, через туроператора ну, Делали такую антирекламу, что заплатили деньги Я говорю, ну вам надо было еще туроператора рекламировать хорошенько Потому что вы все сделали правильно Показали все минусы этого отеля Потому что говорит, мы заехали, то у них там замок сломался, Они двое трое суток ждали, пока им это все поменяют там, там и тараканы, кого там только не было Бассейн, территория бассейна Вообще тут же мусорка сваленная То есть где люди должны ополаскиваться После бассейна Там мусор Туда же сливается вода грязная То есть вот уборщицы когда полы моют Нет, здесь как бы с этим Территория очень большая Но следят, следят, прямо, так, кто следят. так, у вас завтрак включен Да, у нас завтрак включен Вот ресторан с 6 до 10 утра в принципе, как бы, ну, мы не едаем все. Так, и что в завтрак входит у нас? Яичница, два вида сосисок всегда. На второй свинина, курица. На первое, это два супа всегда. А это, на это все в завтрак входит? Это все в завтрак. Два а. супа всегда. Оладочки. Обеда нету? Нет, обеда нет. Оладочки, гренки, зелень, кофе, чай. Ну, в принципе, позавтракать можно полноценно. Я завтракаю настолько, ну, что... Я просто говорю, как для мужика, чтобы мужик нормально смог позавтракать. Нормально. Я завтракаю настолько плотно, что хочу кушать только в 3-4 часа. Потому что завтрак да. это для мужика вообще считается. Не только для мужика. Нормально. Как позавтракаешь, так у тебя и день будет. Для... Нар... Нормально. Я считаю, вот для данной вот концепции вот этого вот корпуса достойно. Вполне. Так, ну что, пошли дальше, показывай, что у нас Здесь у нас справа ресепшн Сейчас я получу ключик А, вот, кстати, пойдем Ты, То есть ключ с собой не таскаешь, ты его должен обязательно сдавать Да, потеря ключа 502 Погибаем ага. карточку, при выходе вы сбрасываете в коробочку Ага, то есть отдаешь. А когда тебе... приходите, вот сейчас вы увидите Чтобы не, не дай бог не потерять ключик, мы даем по карточку. В общем, вот так вот. Такая система. Здесь можно не бояться, что вы потеряете ключ. В номере есть сейф, там что-нибудь такое? А, вот депозит-рум, да, комнаты? сидит дежурная Он работает А, ну я вам вот сейчас так ребятам покажу через окошко. Заходить не будем, потому что тайцы могут сказать, опять нельзя снимать секретный объект. Я не знаю, кам... ну, камера передает, в принципе, вот все сейфовые ячейки, то есть вы можете там хранить Индивидуально. свои ценности. каждый, причем запускает сюда только по одному человеку. Во, кстати. Ну, Индивидуально. Просто приезжал Санет тоже здесь, но он мне показывал в центре, он там все ценные вещи, паспорт, деньги. Он хранил в какой-то прям, то есть не в отеле, а специально как банковская ячейка сейфа. он там хранил это все. Ну, мы с ним ездили, хотели поснимать, но, естественно, с камеры меня не пустили. Хотя я знал, что не да, пустили. Да, я смотрел все Так, кстати, ребят, это во всех отелях такой знак. Могут вас не пустить, если учуют запах Дурианы. Так, шестиэтажное здание у нас получается, да? Да. Нам дали номер на втором этаже. Мы на ресепшн дали шоколадку российскую, попросили объясните номер получше Там что есть номера с видом во двор ага. на друга. нам дали с видом вот на А он двор. квадратный получается Да, да? Он вот вот, то есть, а. есть номера друг на друга нам дали Пойдем на А вот в этом центре в, в центре этого квадрата что там такое есть? А там только... Ну бассейна ничего такого нет Нет, нет, нет, нет Территории нет. нету никакой нет, здесь нет В этом отеле нет Там есть, мы будем проходить Ocean Wing четверка uh -huh. самая, высокая, как бы, самая высокая звезда здесь Там у них есть отдельный внутренний бассейн uh -huh. вот. Но тот бассейн, который располагается здесь для всех Его предостаточно А вот когда мы заходили с правой стороны Это просто как бы так водоемчик То есть в нем не купаются ничего. А, Мы сейчас его увидим через а. мы его увидим. В общем коридоры такие довольно-таки прям широкие, ребят, могу сказать Можно футбольчик погонять стекол нету если только дверь и двери с кстати даже проходы большие такие широкие то есть если у вас огромный чемодан вам не надо там пытаться его то есть есть вторая половина которую можно раскрыть и зайти в номер свой непосредственно эти номера. Это в ага. на другие номера которые я понял у вас на сахумит выходит да? Рано Во как. Сейчас, попробуем. сейчас попробуем их поймать, заснять. Вот сейчас с погоды возможно, что, Слово, что они прячутся. Так, ну, вот уже прибрать. А так, стоит, конечно, сейчас Эдуард да? проверит. И Все. Свой, свой небольшой есть, а вообще каждый день. Вот так. Вот. Ну, что? Да, я уже по привычке. Начнем. Включай нам цвет. Угу. Я сейчас по обычной программе умывальник обосральник подмывальник и опять бинго да не душевая кабина я все время облазаем. говорю про ванну в Таиланде, это бинго для меня потому что я люблю ванне я уже забыл когда это такое было бесплатно водится то есть каждый бингости. день можно каждый ее, день, каждый день. здесь у нас платину, шкаф для белья маленький холодильник Телевизор, каналы русские. Два канала. Есть русское телевидение. Да. Плюс еще фирменный канал туроператора, который. А туроператор. Как, кстати, туроператора может похвалить Нравится? Да, Торл, мы им много лет летом залетаем, достойно. В общем. Все нормально. Единственное, что когда мы из Кемерово улетали, нас эвакуировали из аэропорта, была угроза взрыва. Ну, какой-то а, на ну это... позвонил там. Ну, правда, быстро отработали. За час они Поймали колесили. его не сообщили, за час они с собаками все проверили всех нас отправили Ну вот, о чем я и говорил Видно, ну, в принципе Ну, не да. такой живописный, как на море но... Ну да. Ну, кстати, варанов я не знаю, где они А где они, кстати, бывают обычные? Они вот по берегам плавают, но ну, мы выйдем, возможно, увидим Я покажу Ну, это не суть, в общем, кто будет здесь, потом уже будете смотреть да, вот Я вижу, там, там какая-то маленькая цапля а, под тем вот под той кроной там на территории будем проходить речку вот там они сейчас нет а мы были когда феврале там ну, прямо семейство штук 10-12 маленьких и больших и там люди их кормят как бы вообще бесплатно все я понял ну что ребят вот такой в общем номер кондиционер, кондиционер общий, общий то есть да, управление отсюда а ну это еще старое да, есть, да, да, такое да, вот да. управление ну достаточно достаточно не сколько получается в сутки номер мы ну, да, вот чтобы не в сутки, а, в общем, еще у раз. У нас получилось 12 дней туроператором. Э, значит, э, вместе с ребенком трехлетним 125 тысяч. Это через Коралл? Это Коралл, Кемерово, Утопал, Утопал, Кемерово. То есть Со ребята летели, с летели, да, то есть они, в принципе, в потаю и прилетели сразу, да, можно это сказать. это очень удобно, особенно с маленьким ребенком. Да. По кроватям нам предоставили еще детскую кровать вот она там в коридоре стоит мы отказались потому что она занимает лишнее место нам с супругой прекрасно здесь ребенку прекрасно здесь. то есть вам принесли новый диван еще или нет, нет а это было а стояли. то есть плюс еще они принесли детскую она была у нас тут а -а -а. как бы, ну, конечно, вам. нам достаточно места то есть я хочу зрителям напомнить как прошлый мы вот разговаривали значит мы в катаи не первый раз мы были на севере катаи отель пуман пару раз это пятерка то есть нам есть чем сравнить вы знаете вот за те деньги которые я заехал сюда uh -huh. как бы все устраивает то есть могу сказать вот ты не видел там других были мы пятерки сейчас выйдем на берег я вам покажу где мы были в феврале в кондоминиуме достойном кондоминиуме я считаю, что вот, ну я не пожалел, что мы сюда приехали за те деньги, которые заплатили. Mm -hmm. То есть, да, где-то немножко они не подтерли пыль, что это это, ну я не ревизор, да, чтобы в стиле вот в таком бегать, там проверять. Скоро Нет, я остану, скоро... ребят. <laughs> вот. Площадки а, куплю себе белые. Так вполне достойно, как бы, вполне. Есть куда расположены чемоданы, то есть бар, холодильничек, как бы, постоянно работает без проблем. Как бы, Ну, соответственно, завтраки, конечно, продукты не разрешают. 300 бат штраф, если из столовой, из ресторана. А есть. вот если ты с улицы не берешь... Не вопрос. У нас здесь, это мы сейчас вот, лежит у нас нет, фрукты Нет, это фрукты, это Вы понятно вчера кушали, курочку сидели. А, то есть можно принести да. Главное, главное да. вот именно со столовой да. не выносить а а без, Главное со столовой не выносить Ну это в принципе, по-моему, везде такое вот что даже привезли специально тарелочки и ложечки, чтобы удобно То есть мы кушали Причем мы выходим, я потом покажу Каждый вечер на пикник на поляну Раскладываемся там, кушаем Ну как за собой убрать чтобы... Ну это понятно ну, Так, ну что, пойдем на территорию тогда а то я говорю, сколько раз я здесь был, и, как правило, я так сквозняком пробегал. А, мне надо было туда пойти, там что-то. В общем, вот детская кроватка стоит, которая была предоставлена. Ну, то есть, ну, ребята отказались и вынесли ее. И, кстати, по всему коридору стоит видеонаблюдение, так что можете не переживать, что у вас. Ну, в Таиланде, в принципе, с видеонаблюдением, по-моему, вообще проблем нету. Это проблемы для лиц. Которые нарушают закон Для них конечно это проблема А кто не нарушает закон Я думаю что у вас камера напрягать особо не будет Это в целях вашей безопасности Ну что мы с вами идем И с Эдуардом Эдуард тоже с нами Идем сегодня вам будем показывать Маленькую экскурсию по амбассадору Пойдемте